Всем привет, друзья! В одном из недавних своих видео я вам рассказал, где находится датчик света в автомобиле Kia Rio 4 и Kia Rio X-Line. И многие из вас начали задавать мне в комментариях вопросы, а что же это тогда за черная коробка, которая находится на лобовом стекле, чуть правее зеркала. И, соответственно, я начал разбираться, что же это такое, и нашел эту информацию в интернете. И сейчас я покажу, что именно там находится. Откроем эту коробку. И я расскажу, что это и для чего это нужно. Поехали! Итак, переместились в салон. Вот эта черная коробка, про которую я говорил. Сразу скажу, что вот эта вот черная коробка, она устанавливается только в комплектациях Prestige Premium и также в спецсериях этого автомобиля. Uh, у Hyundai Solaris аналогичная ситуация. Комплектация предтоп и топовая, соответственно, также спецсерии. Uh, я разобрался, что здесь находится. В общем, друзья, здесь все банально и просто. Uh, под этой черной коробкой находится у нас uh, клемма питания для обогрева лобового стекла. Так как в комплектациях люкс, комфорт и ниже комплектации нету обогрева лобового стекла, соответственно, этой черной коробки нету. У нас же в комплектациях Prestige Premium и в спецсериях есть вот эта вот коробка. Соответственно, в ней как раз и есть вот эти клевмы. Сейчас я попробую снять вот эту заглушку пластиковую и покажу, как они выглядят. Итак, друзья, коробку я эту снял. Вот что здесь находится. Сразу скажу, снять было ее непросто, но что не сделаешь ради вас. В общем, вот такая вот конструкция. Здесь у нас штекер. Получается, уходит провод у нас под обшивку потолка. И здесь вот как раз идет вот само питание на обогрев лобового стекла. Все, как я и говорил, банально и просто. Никакого здесь датчика света нет. Датчик света, как я вам рассказывал в своем видео, находится вот тут вот. А у тех, у, у кого также есть эта штука, то скорее всего это либо заглушка, либо просто неподключенный датчик. Соответственно, это актуально для комплектации ниже Prestige. Вот такое вот видео получилось. Надеюсь, видео было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также добавляйтесь в группу ВКонтакте. Еще впереди много интересных видеороликов. Так что... На этом у меня все. Всем удачи на дорогах, друзья. Всем пока.